Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, наши партнеры! Добрый день, гости! Меня зовут Ся и я рада приветствовать вас на нашей онлайн-встрече. Я хочу, чтобы мы в этом тренировке вместе участвуем, вместе участвуем. Также э, хорошо, что мы с вами таким вот образом встречаемся, общаемся на тему здоровья и, конечно же, учимся, получаем новые знания в условиях самоизоляции, э, поддерживать свою кожу. Чтобы наша кожа оставалась такой же красивой. 呃, красота ⁇ это та тема, которая вообще неизменна, и 呃, 呃, всем она интересна. И все, конечно же, хотят быть красивыми. Неважно, какой ваш возраст, неважно, вы мужчина, вы женщина, даже дети и те интересуются темой красоты. Например, если приводить примеры, то госпожа Сесинин здесь рассказывает о своей маме. Она, когда хочет выйти на улицу или там за покупками, или просто прогуляться, она всегда наряжается, она всегда красится и вот таким вот образом, да, вся такая красивая выходит по своим делам. И, конечно же, мама задает вопрос своей дочке, скажи, пожалуйста, как я красивая, я хорошо выгляжу. Поэтому мы видим, что тема красоты в жизни женщины, она необычайно важна, потому что мы всегда хотим оставаться привлекательными и для себя, и для окружающих, и в частности для наших вторых половинок. Но действительно, есть определенные факторы, которые влияют на нашу кожу. Это и возраст, это также факторы окружающей среды, Плюс наш режим дня, который может быть сбитым, например, если мы по ночам не спим, мы бодрствуем, то это все равно так или иначе отражается на качестве нашей кожи. И в дальнейшем это может, конечно же, приводить к следующим проблемам. Например, какие могут быть проблемы? Это сухость кожи, это шелушение кожи и это различное воспаление и зуб на коже лица. Далее могут появляться также морщины. Затем, что еще может быть? Цвет кожи может меняться, то есть он может становиться нездоровым, быть темно-желтым, без, без естественного блеска. Иногда вот бывает, посмотришь на себя в зеркало, глядишь, и что-то какая-то непривлекательная, какой-то цвет лица не тот. Гомень, фа -я, фа -я, Что еще может быть? Могут проявляться различные значит, аллергии на лице, в результате чего эти аллергии, к примеру, там могут вызывать зуд. На лице могут выступать еще и прыщи. 眼睛长眼皱纹，还有我们的这个眼皮、眼角下面会长眼袋，甚至我们的下趴下垂、松弛的现象。呃，plus uh, могут uh, у uh, нас uh, появляться uh. морщины, это и вокруг глаз, uh. и в других частях лица. Может кожа uh, на лице начинать опускаться, прогибаться。那么屏幕前的符号的伙伴，你属于哪一种呢？ Дорогие друзья, мы сейчас описали столько много проблем, которые, э, с которыми мы можем столкнуться. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то из вышеперечисленных проблем с кожей лица у вас? И вы задумались, да, так, у меня, наверное, то какая-то проблема, ага, хорошо, а в чем же причина появления этой проблемы? 啊, здесь есть два больших фактора. 啊, первые, 啊, первый фактор – это то, что мы подбираем неправильную уходовую косметику для нашего лица. В соответствии, 啊, мы не находим в этом решение проблемы. Проблема, наоборот, ухудшается. 那么, 当我们肌肤出现过敏发炎的这种情况的时候很多人还会再用一些非常有营养的护肤品不停地在肌肤上面进行不服这是错误的 过敏还有什么呢? Например, если случается с вами такая ситуация, когда аллергия, когда у вас выступают прыщи или же, например, вы испытываете кожный зуд, но при этом вы выбираете какое-то средство уходовой косметики, которое очень богато питательными веществами. В данном случае это не совсем правильное решение. Соответственно, есть у вас воспаление, например, какое-то на коже, и в этот момент какое состояние кожи? То есть у нее поврежден роговой слой, а вы используете питательные вещества для, для ухода за кожей лица, тем самым наоборот провоцируйте еще больше ухудшение состояния. Uh, либо же, например, следующая ситуация, когда кожа uh, жирная, выделяется большое количество кожного сала. И uh, к чему прибегают люди иногда да, какую уходовую косметику они приобретают ну например, чересчур сильно увлажняющую уходовую косметику. Но в данном случае это тоже не есть верным решением. Таким образом у нас может ухудшаться кислотно-щелочной баланс у кожи. Что нам необходимо? Нам нужно выбрать те продукты, которые наоборот будут контролировать выделение кожного сала. 那这是错误, 呃, и много разных других проблем с кожей у нас может случаться, 呃, поэтому, как мы видим, действительно, уходовая косметика, она должна всегда быть подобрана правильно для хорошего качества нашей кожи. Uh, вторая причина uh, закладывается непосредственно в слоях нашей кожи. Обычно, когда мы используем какую-то уходовую косметику, то она доходит только на... Поверхностный слой кожи, то есть все питательные вещества, остаются там. Значит, верхний слой кожи ⁇ это эпидерма. Он состоит у нас из пяти слоев. Он состоит из следующих слоев, а именно это роговой слой кожи, блестящий слой кожи, зернистый слой кожи, также это шиповатый слой и базальный слой. <соединяющие> и, и, и от того, в каком состоянии находится каждый из этих слоев кожи, это может отображаться на состоянии самой кожи, на, на поверхности кожи. И сегодня мы а, буквально вкратце обсудим все эти слои кожи. А, с первым делом мы с вами поговорим о роговом слое кожи, который состоит из огромного количества безъядерных клеток. И метаболический процесс для рогового слоя кожи 28 дней. 如果说我们在日常护肤的时候清洁不到位那么会导致我们的角质层增厚这个时候你的皮肤就会出现暗黄没有关着的现象 когда в повседневной жизни мы плохо значит, очищаем кожу нашего лица, то в результате этого наш роговой слой может уплотняться и тогда цвет лица может ухудшаться. Поэтому цвет лица становится такой более темно-желтый, без настоящего натурального блеска кожи. А, есть еще и зернистый слой, который помогает а, нам справиться с а, ультрафиолетовыми лучами. То есть, условно говоря, он как будто бы спасает нашу кожу от влияния ультрафиолетового излучения. Uh, Зернистый слой кожи помогает uh, удерживать uh, водный баланс кожи, то есть uh, поддерживать это состояние. Uh, и, соответственно, также помогает uh, внешним факторам uh, негативным uh, не проникнуть вовнутрь. Uh, таким образом, оберегая нашу кожу. А если же у нас происходит следующая ситуация, то есть 呃, вода из кожи словно испаряется, то это негативно сказывается на внешних проявлениях. Обычно какой процент воды в коже должен быть? Это где-то 20%. Если этот процент уменьшается, то кожа становится сухая начинает шелушиться. 嗯, следующий слой кожи называется шиповатый слой, и 呃, он отвечает у нас за дробление клеток и также за их формирование. Слушайте следующие ситуации, когда человек, например, нечаянно 呃, поранился. И у него вышло из ранки небольшое количество крови Но спустя буквально пару дней он замечает Он смотрит, например, в зеркало так, замечает Ага, никакого следа не осталось, никакого шрамика вообще не осталось И в данном случае здесь, скажем так, можно сказать спасибо Сказать шиповатому слою Почему? Потому что именно благодаря нему, а благодаря тому, что он постоянно формирует новые клетки, он, шрамы на лице не остаются. <говорит> Есть еще и базальный слой кожи, базальный слой кожи, если он, скажем так, условно говоря, раздражается от каких-то внешних факторов, он может словно стрелять меланином и выделять, выделять меланин, таким образом на лице у нас начинает проявляться пигментация. Мы с вами разобрались, какие бывают причины, и что может происходить с нашей кожей. Теперь давайте поговорим, какие способы обычно люди используют для того, чтобы решить проблемы с кожей. Кто-то выбирает домашний уход. Премьер на экране, наверное, и наверняка много из наших партнеров и гостей особенно женщин точно так же как и госпожа сесси июнь дома, либо на прикроватном столике, либо в, а, в ванной комнате а, имеет огромное количество различных баночек, скряночек, всяческих средств, которые она использует но иногда бывает так, что вроде мы этими всеми средствами э, на, наносили их на нашу кожу уже, вот оно, вот-вот заканчивается это средство. А смотрим, результаты никакого не видно, деньги потрачены, и это, собственно, нас расстраивает. А, и вроде как и деньги потратили, но при этом а, не стали более привлекательными, то есть не улучшили состояние кожи. А, а наоборот, как было, так и осталось все. А, некоторые люди выбирают различные салоны красоты и а, спа-кабинеты для того, чтобы профессионал провел уход за лицом. И uh, когда мы ходим на подобные СПА-процедуры, После того, как нам их проведут, мы замечаем, что кожа, она так увлажнена хорошо. Она прям светится э, естественным блеском, э, плюс э, она очень упругая, она очень подтянутая. 啊, почему? Потому что если мы идем к профессионалу подобного рода, как спа-кабинет или салон красоты, там есть определенный э, план, по которому специалист работает. Первое, конечно же, это очищение, а второе, с использованием определенного а, прибора а, и <coughs> какого-то средства там, в виде сыворотки, в виде эмульсии, неважно и так далее, а, помогает э, этим приборчикам да, наносить на кожу лица и тем самым давать всем питательным веществам впитаться э, в кожу. 啊, после этого обычно наносят 啊, масочки на лицо, да, и 啊, после того, когда уже вся процедура закончится, мы выходим из спа-салона, например, да, Uh, смотрим любуем со собой в зеркале вах какая я красивая какая у меня кожа красивая да она такая светящаяся, uh, да она такая подтянутая и чувствуете себя реально удовлетворенно а, и а, также бывает следующие ситуации, когда, например, вы заняты, неважно, это на работе или какие-то у вас домашние дела, и у вас совершенно нет времени на то, чтобы, к примеру, там, связаться с этим спа-салоном, выбрать время, когда вам можно прийти на процедуру и так далее. Поэтому, то есть, у вас нет времени на это, вы не можете пойти в по тем или иным причинам, поэтому некоторые выбирают следующий третий способ ухода скажем так за собой. И здесь, бывает, люди выбирают микропластический, микропластическую хирургию. И несмотря на то, что действительно, да, можно добиться какого-то быстрого результата, но в этом есть риск. 嗯, но в чем же заключается один из рисков, например, когда вы выбрали недостаточно квалифицированного специалиста в результате чего после этой микропластической хирургии вы не стали еще более красивой а наоборот ваш внешний вид еще значительно ухудшился. Но есть ли какой-то такой а, продукт, а, который был бы а, безопасен и также эффективен в применении, сегодня мы а, расскажем о, о подобном продукте. Это а, сыворотка с минералами, восстанавливающая сыворотка с минералами фохо. Uh, если посмотреть, такой незначительный, небольшой флакончик, uh, но сколько пользы он может нам принести. Uh, в состав данной сыворотки входит огромное количество минералов, микроэлементов. 那么空物資... За, а, и минералы и микроэлементы являются одним из, одним из семи а, пит, видов питательных веществ, важных для функционирования нашего организма. А, и а, действительно это те минералы, которые очень-очень важны и полезны для применения. <чеш> uh, то есть это uh, они составляют действительно очень важную uh, часть для нашего тела. <чеш> uh, какие же могут быть минералы и микроэлементы? Это и кальций, и магний, это цинк, uh, медь uh, и так далее. Действительно их очень много. <чеш> И действительно было доказано, что минералы и микроэлементы благотворно влияют на нашу кожу, влияют на мышечный слой, на соединительный слой кожи и на кожу в целом. Наша сыворотка с минералами она помогает поддерживать состояние кожи, лица и, каким образом, опять-таки опасные факторы для нашей кожи, они не могут проникнуть вовнутрь. То есть это как будто бы такой защитный слой. 它可以淡化我们的色素抑制色素的形成补充我们肌肤所需要的营养以及水分 Помимо того, что сыворотка помогает пополнить точнее водный баланс кожи, также помогает пополнить минеральными компонентами, то есть минералами и микроэлементами и плюс помогает уменьшить, уменьшить непосредственно проявление пигментации. Плюс помогает подтянуть кожу и предотвратить Процесс, предотвратить скорое появление процессов старения. То есть мы, используя сыворотку, действительно, может, наша кожа может оставаться более молодой. Ну, конечно же, можно много говорить о нашей сыворотке, но наверняка вы бы хотели увидеть, как она работает на деле. И сегодня, друзья, для вас мы подготовили два эксперимента. Один эксперимент у нас будет с чаем, с чайными листьями точнее, а второй эксперимент будет с йодом. Итак, дорогие друзья, мы сейчас с вами... Одновременно будем проводить эксперимент а, и общаться. Сейчас подготовим все необходимое. Help. Итак, первый эксперимент, который мы будем проводить, это эксперимент с чаем, с чайными листьями. Мы все знаем, для того, чтобы заварить чай, мы используем, что правильно, мы используем гипяток. So, water, uh, смотрите, что мы сейчас делаем. Для того, чтобы провести эксперимент, нам uh, необходима чистая дистиллированная вода. Uh, итак, для того, чтобы вы не усомнились в чистоте эксперимента, что там действительно обычная чистая вода, я сейчас эту водичку выпью. How. Итак, дорогие друзья, что мы делаем? Сейчас мы в одинаковом количестве добавляем чайные листочки в одну, в один и другой бокал. Теперь вода у нас здесь используется обычная холодная вода. и и как вы видите, мы сейчас перемешиваем, но в холодной воде, мы все знаем, чай не заваривается. Давайте теперь посмотрим и убедимся. Действительно, да, в холодной воде чай как-то не особо получается заваривать. И, как вы видите, вообще цвета никакого нет. А сейчас мы добавим несколько капель сыворотки в наш бокал и поймем, увидим, точнее, можно ли сделать так, чтобы чай, условно говоря, заварился. И сейчас будет магия. 好, Итак, 8 капель сыворотки мы добавили в стакан. Теперь давайте посмотрим. Мы с помощью палочки вот таким вот образом помешиваем все содержимое бокала. 快速地把茶叶当中的这个茶多芬释放和代谢出来那么通过这个试验表明我们的矿物质金化素它就有着非常好的一个 Данный эксперимент доказывает следующее, что значит, наша сыворотка благоприятным образом влияет на метаболические, то есть обменные процессы в нашей коже, а также помогает расщепить пигментные пятна. То есть, вот таким вот образом, еще раз, да, улучшается метаболический процесс и происходит также расщепление пигментов, точно так же происходит и на коже лица. Друзья, поехали дальше, эксперимент номер два. 好,同样,两个空杯子 точно так же,2 бокала 倒入适量的纯净水 теперь,我们拿了 дистиллированную воду и наливаем ее в одинаковом количестве в наши бокалы 好,大家看到,杯中的这两杯水 吃着非常的漂亮 就像18岁的女孩的脸 精明剔透 Давайте посмотрим сейчас на эту воду, и если так сравнить с кожей, то э, это э, состояние, да, вот этой чистоты, свежести, как будто бы девушка 18 лет, да, то есть обычно именно в таком возрасте э, кожа имеет такое качество, такие свойства. Но со временем, с изменениями возраста, с взрослением, с воздействием внешних факторов, состоянием нашего организма и так далее, наша кожа а, меняет, точнее, теряет былую красоту, а становится, а, бывает даже какая-то желтая, темно-желтая, непривлекательная. Итак, мы добавили йод. И uh, uh, мы все с ним знакомы, мы все знаем о его свойствах, и мы также знаем, что йод является очень сильным окислителем. Uh -huh. um, обычно йод используется как uh, средство дезинфикации. Uh -huh. И помогает uh, избавиться от микробов. Uh -huh. uh, дорогие друзья, сейчас мы uh, проведем эксперимент с йодом, uh, который uh, имеет антиоксидантный эффект, назовем так. Почему, происходит процесс окисления точнее, почему происходит ухудшение состояния нашей кожи? Потому что, значит, питательные вещества, которые находятся в коже, они могут окисляться под воздействием внешних факторов. Uh, поэтому uh, для того, чтобы предотвратить процесс старения в нашей коже, конечно же, uh, очень uh, важно поддерживать uh, различными способами кожу. И, и, использовать... Uh, и использовать различные антиоксидантные, например, средства. Давайте посмотрим сейчас на наши бокалы. Uh, посмотрите, есть у нас бокал со светлой водой и это кожа 18-летней девушки а рядом есть другой бокал это уже э, кожа э, ну, женщины в пожилом возрасте назовем так Почему, как бы, да, мы так говорим, потому что посмотрите, да, какое качество кожи. Наверняка вам хотелось бы всегда иметь вот именно такую кожу, как у 18-летней девушки. Для того, чтобы себя чувствовать лучше, себе нравится, ну и, конечно же, своей второй половинке. Uh, для того, чтобы, собственно, себе нравиться и окружающим, конечно же, нам um, нужно ухаживать за собой. Друзья, uh, не отключаемся, пожалуйста, смотрим, что сейчас будет у нас. И очень интересный эксперимент, очень удивительный эксперимент. Итак, смотрите, мы делаем 4 нажатия, добавили сыворотку в тот бокал, где у нас кожа э, пожилой женщины. Вот таким вот образом мы все помешиваем. То есть, смотрите, мы сейчас добавляем еще немножко больше сыворотки, так как много было йода. И, соответственно, да, вода была слишком желтая. То есть, смотрите, мы сейчас добавили сыворотку и вы увидели какой здесь достигся достигнут был результат то есть смотрите наша кожа да, она поменяла вид вообще кардинально очень изменилась и действительно стала лучше Поэтому вы видите действительно, какой эффект несет сыворотка, каким образом она оберегает нашу кожу от воздействия каких-то внешних факторов. Также с помощью сыворотки мы можем пополнять кожу питательными веществами. Таким образом мы предотвращаем старение кожи. Плюс, сыворотка помогает 呃, уменьшить 呃, пигментацию на 呃, лице. 嗯, но, наверняка, вам сейчас всем интересно. У нас же у всех разный тип кожи. Кто-то думает, а у меня 呃, кожа склонна к сухости, а у меня жирный тип кожи. Как сыворотку применять, расскажите, пожалуйста, очень интересно. И сейчас, мы об этом расскажем. следующее. существует пять типов кожи, и они следующие: это сухой тип кожи, это жирный тип кожи, комбинированный, или же смешанный, нормальный тип кожи и проблемный тип кожи если мы говорим о проблемном типе кожи, то когда вы начинаете использовать сыворотку, мы рекомендуем начать использование от 4 до 6 капель. И почему мы используем сперва в меньших количествах? Потому что первым делом в данном случае при проблемном типе кожи нам нужно помочь коже восстановиться, Затем, когда вы замечаете, что кожа привыкла к, к, но к, такой, к такому уходу, вы уже можете добавлять количество сыворотки и увеличивать ее там, будет, да, от 6 до 15 капель, ну то есть сами будете смотреть по ситуации, какое количество, на какое количество будете капель повышать. А, и о, остальные типы кожи могут о, о, использовать сыворотку, когда только начинают где-то с 8-10 капель. А, и затем постепенно тоже увеличивать до 15, например. Uh, у кого-то есть проблема провисания, опущения uh, кожи лица. И, конечно же, вам хотелось бы узнать, каким образом uh, можно ее подтянуть. И сейчас раскроем вам маленький секрет. Никому не рассказывайте. Секрет в том, как необходимо подтягивать кожу лица. На самом деле я шучу. Это был бонус от переводчицы. Рассказывайте, делитесь. Итак, первым делом, что нам необходимо сделать, это очистить кожу лица. А Теперь после того, как очистили, мы берем PET-флакон, где есть раствор сыворотки с водой и разбрызгиваем его по лицу. А дальше а, такими движениями легкими, да, как будто бы легонечко бьем по лицу, даем впитаться а, данному раствору. Теперь берем 6-8 капель а, уже концентрата сыворотки, то есть до этого был распылитель, да, раствор. Теперь концентрат сыворотки и равномерно наносим по лицу. А, потом... Берем бед флакон и опять проводимся по лицу раствором. И теперь наша кожа готова к тому, чтобы мы уже начали выполнять упражнения на подтяжку кожи лица. Дорогие, а, дорогие друзья, вот так называемыми пальцами красоты мы проделываем следующее движение. Начиная от подбородка, мы идем к месту, где у нас начинается ушка. И около ушка здесь мы фиксируемся на 10 секунд. Таких повторений у нас 5. Это движение помогает тому, чтобы у нас уходили отложения и уходило прописание вот в области подбородка и нижней челюсти. Теперь второй, следующий шаг, это служит он для устранения носогубных складок. Uh, и uh, улучшение состояния вот, жевательной мышцы. Uh, что нам необходимо сделать? Наши движения идут от uh, уголка губ uh, и доходят до точки тингу uh, у области уха. 同样也是五次. Здесь мы в области Тхингон, точки ТХИНГО, анавливаемся на 10 секунд. То есть, собственно, точно так же, как и в первом шаге, здесь было 10 секунд, и здесь 10 секунд. И точно так же, таких повторений у нас 5. Теперь следующий шаг, начиная от точки Дзинь, Минь, мы ведем руки... Война... <реш> до области виска okay. Okay. Okay. Okay. Uh, следующий шаг uh, это введение токсинов из лица okay. Okay. Okay. Uh, то есть вот тот шаг предыдущий тоже пять раз Теперь вот такими вот движениями слева направо мы делаем пять раз вот такие вот движения. То есть, как вы заметили, все наши действия по пять раз выполняем. Теперь мы ведем руки на точке Таян, то есть область бисков и останавливаемся там на 5 секунд. Соответственно, смотрите, данное действие, данное упражнение не рекомендуется людям с проблемной кожей. Остальные, пожалуйста, можете использовать. Дорогие друзья, на этом наша а, прямая трансляция с госпожой Ся Синьюнь потихонечку подходит к концу. Но хотелось бы задать вам вопрос а, как у вас получилось а, запомнить а, какие же движения необходимы для подтяжки кожи лица? Дорогие друзья, хотелось бы пожелать всем и каждому из вас, а также членам вашей семьи, огромного крепкого здоровья!